Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Михаил, и сегодняшний видеоролик будет посвящен нашей продукции. Перед нами сейчас стоит стол, который выпускается с нашего собственного производства. Это наша разработка. Но случилось так, что наша продукция попала в руки нечестного производителя, который просто сделал копию нашего стола и сейчас его продает. Ссылочку на недобросовестного производителя я оставлю в описании. Также оставлю номера телефонов. Посмотрев этот видеоролик до конца, вы сделаете правильный выбор. Но ну, они а добросовестный производитель сделал для себя соответствующие выводы. Мы имеем несколько собственных производств на территории России. Я оставлю ссылку на наш сайт, ссылку на нашу группу ВКонтакте и номера телефонов, с которых мы работаем. Если вам предлагают приобрести данную продукцию с другого сайта либо же с других номеров телефонов, то знайте, что эта поделка, это подделка, это некачественное изделие, потому что там не соблюдаются никакие технологические нормы. Там все сделано на быструю руку и, скажем так, тяп все от руки. То есть ни на каком специальном оборудовании ничего это не изготавливается. По счастливой случайности к нам попал в руки стол именно нашего недобросовестного производителя, который сделал копию нашего стола. И сегодня мы рассмотрим его продукцию, как она выполнена и по каким технологическим нормам все это изготовлено. Как это все устроено, покажем и расскажем. Самое первое, что бросается в глаза, когда вы открываете стол, вы можете наблюдать вот такой звук. То есть все тарахтит, все дребезжит. Второй момент, на который следует обратить очень большое внимание, это как закреплена столешница к профилю. Обратите внимание, здесь просто наглым образом просырено отверстие сверлом пятеркой и потом как саморез закручен винт да? винт обычный под отвертку но ребята вот посмотрите как это ни одного крепежа ни одного винтика здесь просто тупо просверлено и все даже никакой гаечки нету то есть это все держится на честном слове столешница столешница на которую вы ставите свой дорогой инструмент, который стоит э, очень больших денег, да, э, все держится вот так, на честном слове. Наверное, создатели, когда делали его, когда подделывали нашу продукцию, они, наверное, даже не понимают, э, какой люди инструмент ставят на вот этот стол. У нас есть э, клиенты, у которых пилы стоят по 90 тысяч и по 120 тысяч. Ну просто будет очень печально, если ваш инструмент с такого стола просто упадет из-за того, что он у вас просто развалится А сейчас мы отправимся на наше производство и посмотрим, как это выполняем мы Как мы это делаем и как мы крепим столешницу к профилю А вот как делаем мы крепеж Мы, значит, рисуем вот такие стальные заклепки Пойдем посмотрим Давай, Димон, сверуй человек сверлит отверстие, все, и теперь клепай. Вот, сейчас попытаемся заглянуть внутрь, если это будет, видно. Ну. Угу. вот так это все выглядит, то есть получается она обжимает одну сторону э, изнутри, и вот этой шляпочкой она обжимает вторую сторону. Данный производитель заявляет, что стенка алюминиевого профиля, которую он использует в изготовлении столов, 2 мм. Полтора. По факту это полтора миллиметра. Давайте для наглядности я приложу стенку двойку, с которой мы работаем. И вы визуально посмотрите отличия. Тут можно даже с ангелем не мерить. Здесь видно, что реально здесь 2 миллиметра Давайте все-таки померяем чтобы убедиться. 2,16. 2,16. Вот я даже посильнее прижму, чтобы было видно. Вот 2.10. 2.10, ребята. И вот смотрите, сейчас получается на сайте изготовителя данного стола. На сайте изготовителя ссылочку я оставлю в описании на этот сайт эта версия стола стоит 7200 рублей точно такой же стол нашего производства стоит у нас 6500 но мы это делаем из двоечки и вы видели как мы крепим столешницу к самому профилю также вот этот стол будет выпускаться под таким же качеством как они сейчас сделают этот стол потому что для этого производства очень трудоемко и трудозатратно будет использовать такой крепеж как у нас фанера здесь у них 15 миллиметров даже 15 нет, мм. ну почти давайте посмотрим еще вот на этот момент что при врезке Т-трека здесь остается живого места всего 1-1,5 миллиметра то есть винтики без крепежа и вдобавок тут еще 1 мм То есть при хорошей нагрузке Эта столешница у вас просто лопнет пополам Если вы сюда зажмете струбцину И задавите какую-нибудь деталь Также и на ножках Вот здесь нет никакого же крепежа Все то же самое Просыли отверстие и закрутили как саморез А это является самой такой частью На что распределяется вся нагрузка То есть на перекрестии ног Все то же самое а вот этот стол у них на сайте стоит столько же, сколько стоит у нас. Но только вы обратите на качество исполнения, из того материала, из которого все это делается, и делайте соответствующие выводы. После просмотра данного видеоролика я буду надеяться на то, что вы сделаете правильное решение. Всем спасибо за просмотр. С вами был Михаил.